Армения – страна разрешенного нацизма. Об этом вновь свидетельствуют архивные документы, выявленные и рассекреченные российским историком и правоведом Олегом Кузнецовым. В этот раз ученый представил широкой публике архивные материалы, доказывающие план по переселению армян в и ингушскую СССР в 1948 году. Первые рассекреченные архивные дело раскрывают планы армян заселить Чечню после депортации оттуда чеченцев и создать свою автономию на Северном Кавказе в составе РСФСР. С большой степенью вероятности можно говорить о том, что это была инициатива центров армянской диаспоры за рубежом. Это была попытка дестабилизации ситуации в Советском Закавказе и в Советском Союзе в целом. Если брать данные статистики этнического состава или национального состава населения Чечни в разные годы, то в рамках, в рамках событий конца 40-х годов, на территорию Чечни переселилось минимум 4, от 4 до 6 тысяч этнических армян. Причем он не был организован, еще раз подчеркиваю, советским партийно-политическим руководством. И поэтому перемещение одномоментное, такой большой массы людей, которая требовала и материальных затрат, и значительного объема моральных сил, оно было, конечно же, санкционировано кем-то. Депортация чеченцев и ингушей с территории Чечено-Ингурской автономной республики СССР и прилегающих к ней районов в Казахстан и Киргизию была осуществлена в период с 23 февраля по 9 марта 1944 года. В ее ходе по разным оценкам было выселено от 500 до 650 тысяч чеченцев и ингушей. В ходе выселения погибли примерно 100 тысяч чеченцев и 23 тысячи ингушей. Армяне решили воспользоваться этой возможностью для очередного переселения те армяне, которые на тот момент проживали на территории Азербайджана, а также заселялись на территории Армении, откуда были изгнаны азербайджанцы, они решили построить такой план Дашнаки по переселению армян с Кавказа, в частности с Азербайджана, на территорию Чечено-Ингушской автономной республики, в те места, в те дома, откуда были изгнаны Чечены и Ингуши. Об этом практически никто не знает. Как отметил Олег Кузнецов, после того, как завершилась Вторая мировая война и Советский Союз потерял больше 26 миллионов человек, было принято решение вернуть переселенных армян. Был нанесен огромный материальный ущерб и была нужда в рабочих руках. В этих целях была осуществлена очередная насильственная депортация азербайджанского населения Армении. Для того, чтобы они переселились в Армению, нужно им было освободить места проживания. Поэтому их решили освободить за счет азербайджанцев а азербайджанцев в пропорциональном числе предполагалось выселить в Куроаракскую низкость. Но э, на деле получилось все немножко по-другому. Э, в Советский Союз прибыло порядка 80 тысяч этнических армян, а в Азербайджан э, для, для освобождения для них Жизненного пространства или там регионов проживания. Из Армении в Азербайджан было выселено 145 тысяч этнических азербайджанцев. То есть на одного репатрианта приходилось 2-2,5 переселенцев. Кандидат исторических наук профессор Олег Кузнецов для данных научных исследований воспользовался фондами архивов Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, а также документами советских органов госбезопасности. Историк отметил, что и дальше будет продолжать работать над этой темой. Шамистан Мамедов, CBC.